Друзья, вот так выглядит сейчас наше правильное пространство в городе Адлер. Сочи. Адлерский район. Вот кто хочет. Приходите потянуться. У нас есть петля Грисона. Занимаемся мы на лебедке. Вот так, тренировка длится около полутора часов.